Привет, друзья! А, -а, -а. А, -а, а мне в лицо попала ностальгия Фух иди с моего места ты еще не слишком толстый. Сегодня мы разберем файл палборксафтин.ави мы колбасим до утра, наставляет колбаса 5 мая 2003 года вышел выпуск шведской газеты с таким заголовком 2 мая, в ночь 2003 года в шведском заповеднике Ирланды не для слежения за миграцией оленей камера Запечатлила группу нематериальных объектов происхождение которых пока не установлено. В газете было написано, На кадрах, сделанных около двух часов ночи, можно наблюдать стаю объектов, которых прозвали невестами, дергающихся из стороны в стороны с бешеной ритмичностью. Сами кадры сопровождаются устрашающим пением, которые, по всей видимости, издавали эти самые объекты. Полиция уже отрабатывает версию с хулиганством, однако слухи о лесных марах, не на шутку, напугали местных жителей. Местные люди рассказывали, что эти объекты – не что иное, как духи шести ведьм-утопленниц, которые обитали в здешних лесах в 11 веке. Когда наступает Вальпургива ночь, они просыпаются и вылезают из озера, дабы прийти на бал Люцифера и отпраздновать с ним триумф зла. Теперь пришло время рассказать реальную историю, видеоролик, как и синим 503, был выложен на канал Алла Борисовна, в 2013 году. История была выложена на форстор тоже, пользователям Алла Борисовна. Кстати напомню, что действия разворачиваются в Швеции, а видео истории появились в русскоязычном интернете. Косяки есть и в самой истории, в пасте сказано... Что местные жители узнав о видео очень перепугались и предположили, что это духи шести ведьм-утопленниц. Всё норм, но только откуда там местное население, ведь сам заповедник огромный, а ближайшие поселения тут, и то в нем только 2-3 домика. Кстати про ведьм, их там не шесть пять, а но перед тем, как это покажу, хочу сказать, что если ускорить видео в тысячу раз, можно услышать звук ручья. Давайте послушаем ручей и посчитаем ведьму. Еще хочу подметить, что Вальпургиева ночь проходит с 30 апреля по 1 мая, то есть после заката 30 апреля до рассвета 1 мая. Но в условной вырезке было сказано, что видео снято 2 апреля, поэтому дьявол ведьм так и не дождался. Кстати от Вальпургиевой ночи идет название Валборг Сафтен, в шведском оно пишется вот так. А еще в истории сказано про Люцифера, но это персонаж Библии. Не думали ли вы, что историю будут читать мусульмане, буддисты и верующие в другие религии? А пока прервемся, я хочу сказать, что шумы неда ведьмы были наложены не на черный фон, а на картинку леса, ее я не смог найти, но посмотрите. Тут явно виден кустарник, тропинка и дерево слева. К сожалению, оригинальную картинку я найти не смог, но инфа достаточно интересная. Теперь вернемся к разоблачению. В истории сказано, про вырезку из местной газеты, и опять какой местной? Заповедник очень далеко от населения. И такой газеты не существует, я искать не стал, я уже пытался найти Снайкс. Также Снайкс говорил, что видны типичные эффекты Сони Вегаса, но я ничего утверждать не буду, так как не вижу никаких сходств с эффектами Сони Вегаса, я к этой версии отношусь нейтрально. Также вернусь к создателю этого файла истории, пользователю Алла Борисовна. Файл Valborg Safton и синим 500, три очень похожи, по шуму и черно-белому цвету, а у истории есть особый стиль, умеренная кратность изложения и приплетения реальных имен, объектов и субъектов. Например в истории Valborg Safton упоминается шведский заповедник Бьерландед, а в синем 503 упоминается Косовская война» и сайт «Недзуэль.д». К слову, в звукозаписи с корабля «Энгельс» тоже куча всяких реальных определений. А это тоже работа Аллы Борисовны. Ну и последний победоносный удар по этой истории. Видео ни на что не влияет, всматривайтесь сколько хотите, прислушивайтесь сколько хотите. Вы не впадете в транс, а ведьмы вас не убьют, ведь пение... Это всего лишь жуткий звук, подслащенный историей, а за экраном компьютера просто матрица, подсветка и разнообразные платы. И по истории из этих штук, как-то должна материализоваться ведьма, которая тебя уйдет. Истории страшные, но если бы все названия выдумали, она была бы реалистичней. Я удивлен, что я написал столько фактов про эту историю, ведь обычно я с трудом нахожу несколько фактов. А здесь я просто разгромил эту историю. И теперь смело могу вам сказать, файл Valborg софтом не является подлинным.